друзья всем огромный привет и сегодня мы с вами научимся создавать при обработке в Lightroom красивый черный бархатный цвет мы привыкли с вами листья деревья траву видеть зеленым цветом а что если мы обработаем фотографию именно вот таким вот образом получим холодный Богатый глубокий черный цвет. Согласитесь, это будет выглядеть очень интересно и нетривиально. И уж точно пополнит нашу с вами коллекцию фотографий. Получить такой цвет совсем не трудно. И если ты смотришь видео на моем канале, то ты знаешь, на что способны кривые. И давайте мы с вами посмотрим, какая фотография у нас была до этого. Ну и что в итоге мы, соответственно, получили. И да, друзья, конечно же, не забываем, что такой черный цвет будет зависеть от цвета зелени, который вы используете при обработке на своей фотографии. И поэтому, чтобы вам понять, как работают инструменты обработки, которые мы сегодня будем использовать, я предлагаю вам скачать этот снимок в описании к этому видео и потренироваться в обработке со мной. Итак, вы на канале интерактивной фотошколы Art Photo Life, меня зовут Серджо и поехали! И да, друзья, не забывайте самый интересный момент, что данная фотография снята на мобильный телефон Redmi Note 8 Pro. Это никакая не камера, обычный смартфон среднего уровня. Итак, давайте приступим к обработке. Я предлагаю убрать все цвета, которые нам не нужны. Все, все, все, кроме красного и оранжевого если вы работаете на телефоне тоже старайтесь повторить я думаю что эта обработка доступна что на ПК, что на телефоне здесь ничего сложного в принципе нет итак мы с вами убрали все лишние цвета и теперь давайте перейдем к базовым настройкам цвета полностью убираем в минус 100 тени полностью повышаем до да, плюс 100 таким образом делаем картинку немного контрастнее с контрастом мы еще с вами поработаем давайте мы добавим текстуры буквально где-то 25 добавим четкости 10 и теперь перейдем непосредственно к кривой Что нам от кривой нужно ну давайте для начала поработаем с контрастом со светотеневым рисунком итак друзья мы с вами делаем вот такую вот кривую которая нам напоминает созвездие большая медведица вот такой вот ковшик как видите, я среднюю точку опустил немного вниз и регулируя ее, поднимая вверх или вниз, мы можем добиваться более ярких участков вот здесь вот на этих листиках. Так, друзья, теперь для того, чтобы нам дальше продолжить работу, давайте мы точку черного подвинем немного влево, сделаем фотографию еще слегка поконтрастнее. Ну, я бы поставил буквально, наверное, где-то на минус 22. Если вы работаете на компьютере, не забывайте нажимать и удерживать кнопочку Shift, так ваши движения будут плавно и более точными ну и точку белого пожалуй я поставлю на плюс 11 и в дополнение хочется отметить что что мы с вами вот сейчас делаем при помощи этих настроек мы с вами должны получить чистый черный цвет и сделать его слегка холодным именно такой цвет который вам зашел который понравился и который я хотел получить в свое время это был именно черный холодный цвет итак друзья мы переходим с вами в красный канал кривой здесь вот кликаем на середину для того чтобы зафиксировать среднюю точку. У нас значение должно получиться 128 на 128. Если мы не угадали, то можем довести это значение руками. После того, как мы с вами зафиксировали среднюю точку, нам нужно добавить сюда еще три точки примерно на равном расстоянии друг от друга. И мы не просто их добавляем, а зажимаем, удерживаем кнопочку Alt, так движения наши будут более точными. И добавляем аккуратненько вот такую вот кривую. Мы как бы слегка нижнюю часть, которая отвечает за темные участки, выгнули вниз. И как вы видите, что у нас вот здесь вот кривая окрашена в такой изумрудный цвет в циановый. И это нам подсказывает, что мы, когда двигаем кривую в эту сторону вниз, мы получаем вот такие вот оттенки. Ну, соответственно, нам такие оттенки не нужны. Мы эти оттенки используем для того, чтобы создать красивый, богатый, насыщенный черный цвет. Поэтому двигаемся дальше и переходим в зеленый канал зеленый канал у нас отвечает за зеленые и фиолетовые оттенки мы то же самое с вами фиксируем среднюю точку делаем ее 128 на 128 и также то же самое мы добавляем сюда три точки примерно на одинаковом расстоянии и тянем их немного вниз как вы видите наш Черный цвет выравнивается, он становится более интересный. Выгибать кривую, пожалуй, необходимо немного меньше, чем в красном канале. Если мы с вами будем двигать эту кривую сильнее, то мы с вами получим, как вы уже знаете, больше фиолетовых оттенков в черных и серых цветах нашего изображения. Нам это не очень нужно, нам фиолетовый цвет не нужен, мы должны получить чистенький черный цвет. Итак, работаем с кривой, аккуратненько двигаем все точки вверх-вниз и получаем вот такую чистую, красивую, аккуратную картинку. И нам необходимо поймать тот момент, когда будет появляться фиолетовый цвет, нам нельзя этого допустить. Мы должны получить нейтральный цвет, поэтому мы от фиолетового избавляемся. Таким вот образом. Ну, пожалуй, это вот так вот. Теперь давайте переходим в синий канал. И в синем канале мы добавим немножко холодных оттенков. Что мы с вами делаем? Мы слегка приподнимаем точку черного. Прям совсем чуть-чуть. Среднюю точку мы также с вами зафиксируем на положение 128 на 128. И теперь прогибаем точки, также добавляя их на равномерное расстояние друг от друга и смотрим чтобы наша фотография не стала слишком желтой слишком теплой мы должны с вами получить нейтральный черный серый цвет и даже можно самую вот эту среднюю точку сделать чуть-чуть повыше даже можно вот здесь вот значением Например, вот так вот, 129 или 130, вот 129. И средние тона будут чуть-чуть похолоднее. Итак, друзья, пожалуй, я это значение поймал. Как вы помните, я не зря сохранил красный и оранжевый цвет. И как вы видите, стебельки у нас сохранили свой первоначальный цвет. И фотография таким образом, ну, не выглядит полностью черно-белой. Все-таки в ней остались какие-то цвета. И это выглядит достаточно оригинально. Ну, теперь нам, пожалуй, осталось добавить только тонировку. Мы идем в раздельное тонирование, переходим в тени. Вот здесь значение мы выставляем 230. Это такое значение, при котором синий цвет близко подкрадывается к фиолетовому, но до него не доходит. И насыщенность, друзья, не сильно. Добавляем где-то примерно на 5, на 7, не больше. Больше не нужно, иначе у вас будет лишний какой-нибудь такой синий цвет, который ну, сразу привлечет внимание, будет не очень смотреться. Нам все-таки нужно добиться намека синего цвета. Но никак не получить сам синий цвет. Итак, в тенях мы с вами делаем цветовой тон 230, насыщенность 7, средние тона мы пропускаем, переходим к светлым участкам. Здесь мы ставим значение 37 и насыщенность ставим, ну примерно где-то вот. 10, 15, не больше. Что мы этим с вами добиваемся? Вот обратите внимание, у нас слишком холодные оттенки. И нам сюда нужно добавить, ну, чуть-чуть, чуть-чуть какой-то теплоты. И поэтому мы вот в те места, которые совсем стали белые, да, и практически потеряли цвет, мы добавляем как раз вот этого теплого тона. Ну, вот, пожалуй, пусть будет 17. Так, друзья, но это еще не все. Мы давайте с вами вернемся теперь в панели HSL. У нас с вами есть желтый и зеленый цвет, и вот давайте посмотрим, что будет, если мы будем их двигать, эти ползунки. Вот зеленый сразу у нас добавляет, соответственно, нам зелени, и желтый. А желтый нам добавляет, как мне кажется, более интересных оттенков, которые нашему черному придают вот как раз вот такой вот насыщенный цвет, который где-то колеблется между... Теплым черным цветом и холодным черным цветом. И примерно, я думаю, что нам также злоупотреблять этим не нужно. Желтый ставим где-то на минус 95. Все остальные ползунки уже не трогаем. Если вам кажется, что ваша фотография получилась слишком теплой, вы всегда можете в тенях добавить насыщенности и сделать фотографию слегка охладнее. Ну, это уже дело вкуса. Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Я вам показываю тот цвет, который люблю именно я который мне нравится, ну и который также нравится вам. Итак, друзья, это еще не все. Собственно говоря, с цветом мы закончили. Меня фотография абсолютно устраивает. Я бы сюда еще добавил резкости. 75. Все-таки листочки должны быть такие звонки. Вот, э, вот этот лист, который у нас в середине, он как бы герой всего изображения. И мы делаем его порезче. И теперь мы переходим в эффекты. Давайте добавим немножко виньетки. Буквально вот чуть-чуть ну, сделаем значение где-то минус 6. Центральную область полностью уберем влево. Округлость полностью берем вправо, растушевку полностью уберем вправо. И теперь, как мне кажется, фотография стала слишком темной, поэтому я иду в экспозицию. И слегка приподнимаю ее. Где-то на уровень, вот, пожалуй, 35. Как вы видите, у нас вот здесь листочек теперь засветился. И мы можем дальше уже дорабатывать эту фотографию под те непосредственно оттенки, которые нам нравятся. И вот, как я уже говорил, среднюю точку мы с вами можем опустить. И таким образом убрать излишнее свечение вот, как раз в центре нашей фотографии. Ну и, друзья, если вам кажется, что ваша фотография не очень контрастная, можно в нее добавить еще немножко контраста. Вот таким вот образом. Ну и, собственно говоря, вот так вот мы с вами получаем такой красивый, интересный черный цвет. И да, друзья, сколько бы раз вы не работали с кривыми, даже с одной фотографией, у вас всегда будет получаться разные оттенки. И это зависит от различных факторов, включая даже тот фактор, как настроение, в котором вы пребываете в данный момент времени, когда обрабатываете вашу фотографию и вам хочется сделать либо легкую веселенькую обработку либо тяжелую драматичную ну поэтому фотограф как и художник через изображение передает свой характер свое отношение к миру свое настроение и делится им со своими зрителями ну как-то так это моя такая философия итак друзья казалось бы все но теперь смотрите вы можете теперь как докручивать кривую так и добавляя немного зелени вот сюда и делая например ее теплее вы можете получать дополнительные дополнительные оттенки. Вы можете добавлять больше синевы, вы можете добавлять немного еще желтых оттенков, регулируя вот здесь вот ползуночком, либо более красный оттенок желтого, либо более зеленый, и получать дополнительные какие-то интересные варианты вашей цветокоррекции. И да, друзья, если вы работаете на ПК, то я вам всегда советую после обработки переходить в самый низ в калибровку, Потому что здесь ну чудо не меньше чем в кривых и если вы поиграете вот этим вот ползунками то вы увидите как может меняться ваша фотография и вы можете сюда добавлять очень интересных оттенков делать фотографии более контрастной добавлять насыщенность в желтые и в красные оттенки которых казалось бы и не было на этом изображении и получать дополнительные настроечки получать дополнительные пресеты вот видите я буквально несколькими ползунками создал дополнительные Дополнительный цвет, дополнительный набор настроек. Итак, друзья, обработку мы с вами закончили. Если ты был терпеливый и досмотрел это видео до конца, то ты в подарок получаешь пресет с настройками, которые я только что создал в этом видео. И ссылочка на этот пресет будет не в этом видео, потому что многие, наверное, уже привыкли и просто заходят, чтобы забрать пресет, если он есть. А ссылочка будет вот в этом видео. Я думаю, тебе не заставит труда найти этот видеоролик он был недавно, и посмотреть в описании пресет вот к этой черной красивой обработки на этом друзья все надеюсь что видео было полезным и это еще одна монетка в копилку ваших знаний по обработке фотографий при помощи использования тоновой кривой lightroom и да друзья всевозможные варианты обработки я собрал в отдельный набор пресетов который называется plant он будет доступен как всегда спонсором моего канала и вы можете обменять набор этих пресетов на скромный донат 150 рублей кому интересно пишите в директ instagram или телеграм-канал я доступен и в обмен на скромную поддержку канала вы получите набор таких замечательных пресетов и с этого момента будете удивлять радовать ваших зрителей а на этом друзья все не забудьте подписаться чтобы не пропускать следующие полезные интересные видео с вами был Серж творческих вам высот всем пока и до новых встреч